наставников наставничества последнее время в инстаграме Час. вижу много роликов что начали гуру говорить слух если бы у меня был наставник моя жизнь сложилась бы по-другому если бы вот то все институт наставничества вот есть гуру который ведет а вы все его внимательно слушаете он авторитет он вам рассказывает как правильно жить и Я когда смотрю эти ролики, и причем наставники уже сами активно себя рекламируют, рассказывают о том, что надо быть благодарным наставнику, ученик должен быть при учителе, не должен никуда отходить, от него помогать, там это, да, да, да, там целая теория уже есть. И в Фейсбуке то же самое. Мне как-то в последнее время начали попадаться ролики, и ты знаешь, я начала зависать на этой мысли, потому что видишь, какой, какой парадокс. С одной стороны в моей жизни наставник сыграл большую роль, да, и не один. Их было много, да, и я им всем благодарна. Но при этом, если бы я зависла хотя бы на одном человеке, который вот послужил... Наставник – это указатель, куда идти, это дорожный знак. Если бы я зависла на дорожном знаке и висела бы, мой дорожный знак на Москву вон туда, и продолжала бы висеть на этом столбе, да, то я бы не развилась. Вот оно, противоречие. С одной стороны, указатель тебе помогает и говорит, иди туда. Но ты бери, иди. И не делай из этого столба что-то суперважное. Просто С... будь благодарен. Не зависай на столбе. Не зависай сказала. на столбе. Наставник – это дорожный столб. Вот через равно надо ставить. Я не могу. Вот слово «наставник» меня режет по ушам, ты произносишь, а меня режет и режет. Как только произносится «наставник», сразу появляется по мне. Это кумир, эго, это да. все гордыня, пошло. Гордыня Вот Если вот это слово «наставник», я не могу слушать. На самом деле, смотри, на самом деле, если человек приходит видишь, к, к наставнику, нет, к человеку к с вопросом, ну, пусть даже учителя это... я не.. Ну, ладно. даже ну, человек, который не тебя чему-то научил. Смотри, на самом деле, на самом деле, если человек обращается к человеку, да, он считает, что он здесь может получить какой-то совет для себя. И вот он его получает. Но при этом тот же человек, к которому он обратился, ну, назови его наставник, учитель, он ведь тоже получает, получает опыт, да. То есть здесь, по мне, здесь на равных, а у нас принято всегда вот так, в одну сторону, в да. одну сторону. А здесь на самом деле на равных обе стороны получают э, что-то для себя просто необходимое, потому что тот человек не был бы наставником в этой роли, да, не был бы, если бы в нем не было. Да, это роли, самое роли. классное роли. слово, роли. Да, роль учителя, а это роль ученика. Да, да. То есть и когда вот эти слова э, начинают произноситься, именно я наставник, ну тут как-то сразу меня, меня сразу Это отталкивает. Ролевая, да. Это ролевая игра, где Только в основе игры лежит проработка лести и лжи. Вот, да, вот, вот. Лесть вот. и ложь. С одной стороны, с а другой не... стороны еще и гордыня. Да, вот, так а другие не могут здесь возник... возникать ничего. Даже вот в Библии возьми, да, не создай себе кумира. Я, я не понимал, а сейчас я четко понимаю суть этого. Да? Вот она, вот она. И Разрушает она... сразу разрушение. все, и та, и та разрушается. Наставник – это сразу разрушение. Но когда тебе нужна информация, когда тебе нужна подсказка, да. да, учитель, в школе приходит учитель Ты благодарен учителю, ты yeah. вспоминаешь его иногда с цветами, да, придешь там в назначенный день кстати, да. Вот, школьный учитель, он помог Даже. тебе развиться Но у тебя отношение к нему ровно такое же, как к дорожному указателю Он тебе показал направление движения кстати, да, кстати, об учителях Та же история Я, вот, лично мое мнение, смотри, вот почувствуй Дети учатся, mm -hmm. да, и учителя у них есть, да Как принято в школах, я учитель а вы вы все должны меня слушать. Как только преподаватель начинает с детьми разговаривать на уровне... На равных. Да? На равных. Сразу выстраиваются все отношения с учителем учить, учеников и ученик, учеников с учителем. Да? Дети идут на урок с удовольствием, и этот учитель будет по-любому в интересе, в своем. То есть он действительно будет преподаватель. Но у нас принято давить. Да, ведь у меня недавно совсем, вот дочка моя рассказала, говорит, была на Олимпиаде, по-моему, и там были дети, пятиклассники. И, ну, разных классов были mm -hmm. уровни, и вот она, десятиклассница, и были пятиклассники, пятиклассники писали. И, значит, преподаватель раздает листики, чтобы запол запол заполнили все, раздала, заполнили, как там сначала, там, mm -hmm. фамилия, имя, вот, да, и потом, значит, она, говорит, начинает подходить, там, смотреть к мальчику подходит, а он, ну, допустим, там написал фамилию, имя, а надо было имя, фамилию. То есть, и она как начала, ты тупой, как начала его давить, тут плакать начал. Да, а, Лер, а моя дочка смотрит, говорит, а у меня то же самое. Ну, говорит, ладно. Пусть, говорит, только на меня покричит. Смотри, там пятиклассник, десять, десятиклассник. Она подходит, ой, ты неправильно. На тебе листик, перепиши. Все, да? Вот смотри. Вот смотри, а тот мальчик сидел, и мало того, его одноклассники стали высмеивать его, потому что учитель сказал, ты тупой. Представляешь? А деле, создал куперок, кто а, тупой? Кто тупой? Мало того. А потом, как оказалось, учитель сама э, неправильно запол дала э, что-то или заполнила им тоже, и ей пришлось полностью все переписывать, сама учительница. Вот, пожалуйста, потом. И она, говорит, краснела от этого. Ну, она шепот приобретала на этом. Представляешь? И при этом сама же раскачала вот эти качели да. с ребенком и травму сделала. Травму ребенок, и сделала. То есть вот это, это вот качели, как только ты не на равных, свет Бога должен видеть свет Бога. Да. Тогда равенство не создается, игра идет взаимодействие и благодарность. Игра прошла и завершилась. В любви, в тепле в любви. она, да. Она все сразу интересе, сворачивается. В любви, в тепле, в искренности. В искренности. Вот, вот оно. Тогда, тогда все взаимодействия идут через искренность. Да. Но как только ты устраиваешь качели Я. выше, ниже, ты прорабатываешь лесть, ложь, а, а ты прорабатываешь гордыню. гордыню. Да. А если рассмотреть корни гордыни, помнишь, как мы с тобой да. ходили рассматривали? Да. Какой это саморазрушающий механизм. Это вообще Просто мы пока на эту тему да, да. Не, не выдавали еще даже курсов На самом деле гордыни Это вообще это разнос Это разнос психики у человека И на ней очень много чего рождается Но вот это качельки Игровые качельки И поэтому наставник Далеко подумай Прежде чем себе присваивать это Смотри я много лет была организатором. Да? Мало того, что у меня да, кстати, были знакомые, там когда, кому я искренне благодарна, даже кому благодарности в книгах писала. Но и поездки, кому там были, разные гуру, шаманы там и так далее, суфии. У меня были люди, тренера, которые приезжали. И вот те люди, с кем были вот такие вот качели, с ними сейчас дистанция. Но благодарностью выровнялись качели через благодарность. А там, где качели были большие, то я посмотрела, что многие ушли в разнос. Разнесло, человек. Очень людей. многие ушли mm -hmm. в разнос. То есть вот даже если посмотреть люди, с кем я работала по списку, да, mm -hmm. и как сложилась жизнь. Но не может по-другому. Очень большое количество людей ушло просто в разнос, потому что не было благодарности. Mm -hmm. Просто не было благодарности. Я смотрела, было то есть раздута. они нашли здесь не нашли того, кто их научит, значит они нашли в другом месте. Mm -hmm. Хотя у них был, были хорошие точки для старта. Вот оно. Поэтому все, что касается наставничества, верни авторитета в себя. Ты авторитет, ты Бог, ты свет. И дальше ты осознанно выбираешь. Этот человек может с тобой поделиться информацией? Он с тобой поделился, ты ему благодарен, поблагодари его за это. Если у тебя есть что ему дать, дай ему, поделись с ним. Все, у -у -у. и дальше игра завершена через благодарность, пошли дальше И тогда каждый наставник – это дорожный указатель у -у -у. Это временный дорожный столб И ты для кого-то являешься таким же дорожным указателем Тебе пишет человек, у меня такая-такая проблема Иди вон туда и занимайся тем Все, тебе там помогут Или ты там сам найдешь ответ на свой вопрос И ты тоже побыл указателем для человека И нету никаких наставников, есть боги есть боги, есть свет, и есть равные отношения. Равные. Да, это по сути наставника можно назвать любого человека, с которым ты общаешься. То есть, потому что любой человек, любой любой человек, человек да. неважно у тебя с ним какие отношения там... Приятные, неприятные, он по-любому для тебя является наставником. Точно так же, как и ты. Но это угру, любой вот, представитель коллективного, да. любой представитель для тебя коллективного будет для тебя наставником. Да. Ну, и одновременно ты для него будешь ты для наставником. него наставником. Однозначно вообще просто это равенство, боги. И все. другой момент, если ты осознаешь и благодаришь одна тема, другая да. тема да, провокация уже, да. на гордыни и на лесть. Да. Как приятно назвать себя наставником? Как приятно назвать себя гуру? А это ВКонтакте мне недавно прислали. Наталья, будьте моим наставником. И я так читаю. Аллах подаст. Понимаешь? Вот они качели, да? Да, да. И предложение. И предложение. Возьми на себя. На пьедестал. Все. Правильно. Как только ты... Ушла с воздушной подушки, все. ты уже не на воде, да, мы ты это, уже, да. да, да, ты унеслась, ты унеслась. То, что мы вчера на практику и давали, угу. ты падаешь в воду и все, и тебя сождет коллективно, не даже будет твоя индивидуальность. И у человека есть живой пример, да, под подно, под, Иисус, под Иисус Христос. Вон библейское вот просто, вот как Иисус Христос э, свалился в воду, угу. ты будешь Богом. И наборный. ты будешь служить угу. И зафиксировали это крещение вот. все, все, ты свалился в коллектив Все, ты ушел от себя И тебя распяли Тебя возвели на Да, тебя возвели на пьедестал И, и ты и тебя согласился Все И распяли Да А с пьедесталом вообще получается и болезней очень много связано Вот даже та же самая депрессия, что мы рассматривали Да и потом последствия вот этих завалов а, в состоянии отказа от жизни замечу, угу. неценности жизни и так далее. Да. Да? С пьедесталом я хотела на сцену вознестись, да? да? а мне не поаплодировали. Все, ушел. То есть два пути, либо ты стал кумиром, либо ты создал кумира. Это два пути в ад. Все. Будь самим собой, единственный путь, когда ты действительно чтобы горишь, не расстраиваешься, чтобы не было, да, именно не было разочарования, распыления себя. Оставайся самим собой. Оставайся самим собой, и тогда все люди, люди для тебя лишь дорожные знаки, угу. и ты сам, и ты всегда в Решишь, под какой дорожный знак тебе принести, потому что ты ты именно благодаря в... этим людям ты можешь видеть, куда тебе, куда ты движешься и куда тебе лучше идти. Да. Вот это ж на самом деле так. И каждый раз благодарит. дорожный знак да. прямо в моменте здесь и сейчас. Он существует у тебя в моменте здесь и сейчас. Так и благодари. Искренне, да. честно, благодари его за то, что он открыто и помогает тебе информационно. И ты знаешь, куда идти благодаря ему. Но ни в коем случае дорожные знаки нельзя называть своими наставниками. Да. Это глупо. Бах, тебя человек вдруг вызвал в тебе злость или агрессию. Вот прямо вызвал, казалось бы, да? Вызвал человек раздражение, в тебе возникает злость. Как благодарность. Блин, да благодаря этому человеку ты в себе почувствовал, что у тебя была подавленная злость. Она в тебе копилась уже. А благодаря этому человеку ты бомцы увидел это. И, можешь и ты можешь осознать и очиститься. И тогда какая благодарность этому человеку? Да. Все. А так, прикинь, злость, агрессия, носит человек, да, подавляет. Не, уже все, я уже не помню ничего, да, уже прожито. Ладно, дальше живет. Опять там где-то раздразил, опять раздраконился, возлился, опять раз, накопил и придавил. Знаешь, как проглотил, и оно уж не, вы, не выходит. Ты кушаешь, а в тебе это все закладывается. Это в камень, в камень. А потом где-то слабенькое место. Пуф! И тогда, знаешь, какая фраза может возникнуть? Такой был хороший человек, а вот заболел, и все. Ну так вот. вот он может быть хорошее... хорошим человеком, но он злость в себе, вот эту вот агрессию или ненависть, то есть отрицательное чувство, или вина, или там подавлял себе, да, по-любому он разрушал себе тем, что он не очищал себя, не выходил в благодарность, он в себе копил, я хороший, я не покажу. Uh, Но ну, видишь, вот этот uh, эффект накапливания в себе у людей, он связан с тем, что человек либо хороший, либо плохой да. Либо добрый, оценка. либо оценка. оценка и занятие крайнего положения на да, Качели Но он не здесь <свот> да, Он не нет. является самим собой И вот эти крайние положения Еще дальше от, от тем, качели, тем больше качели да? И они, они сильнее раскачиваются и у них меньше срок жизни да, да. Службы да. А когда ты в центре ты являешься самим собой, Качели не стоят, они вечно стоят. Да. Нету да. крыльев прошлое и будущее. Да. Есть момент здесь и сейчас. Парадокс. И ты летишь. Да. Парадокс. парадокс. Нет, не парадокс. Нет, нету крыльев прошлого и будущего. Но ты дальше летишь. Но бесконечно. ты летишь, да. Ты знаешь, что ты бесконечен, что у тебя есть завтрашний день, и у тебя есть вчерашний день, и у тебя есть следующая жизнь, и у тебя была жизнь. То есть ты летишь, ты свободен, но при этом нету вот этого этих... Нету вот этого. А качели. у кого вот эти вот качели, у вот того очень быстро ресурс вылетит. Ты плохой, ты хороший, я плохой, я хороший. Да, все. Потому что давится в себе, и все через подавленную злость, через неосознанно. Людей не учат чистить псих... психику. Да. Детей надо учить психику чистить. При... И на самом деле учить детей несложно. Я это Даже. по своему Ярославу рассказать. Угу. Когда ты идешь утром там, с ним в гимназию разговариваешь, днем разговариваешь, ты просто учи благодарить, учи замечать свои эмоции, учи управлять своими состояниями. По слову, здесь заметь, здесь заметь, здесь. Дети очень быстро учатся. Но самое главное, для них это нормально, вот это управление. Для них это нормально. И они уже с ним вырастают, и они будут управлять своей жизнью. Mm -hmm. точно так же как а, сегодня Слово ехали в машине и вспоминали а, интерес к машинам и интерес вот к жизни мы тогда это делали неосознанно но мы реально у него пробудили такой интерес заводной интерес mm -hmm. и он рассказывал как мы дадим чуть-чуть а остальное нельзя но ну, если вырастешь сам дадим чуть-чуть а остальное нельзя остальное вырастешь сам и когда звучало, ну вот нельзя, так не делают. Так не делают, интерес, я так сделаю. Интерес, я так сделаю. И я знаю, что я сама такая же. Все вот эти вот такие управляемые ограничения, да, казалось бы, ограничения, они служили развитию интереса. И потом ребенок шел там в кружок технического творчества, учился водить там машину так, гонки, значит, гонки. Значит. Угу. Вот это вот шло на, наращивание интереса, потому что он понимал, родители вот столько дали, а вот дальше сам когда вырастешь потому что вот сейчас нельзя сейчас вот не готов он еще это воспринимать и потом это все прорвало просто в струю интереса который да наверное распылен да, где-то я понимаю что мы не дали единого интереса да когда но это он еще нас нащупает сам но мы что да это тоже неосознанно сделать угу. а сейчас я понимаю внук растет он уже будет по-другому идти на же москов больше 100. да так так оно и есть на самом деле уже все, свет пришел У меня старшая Свету дочка отличаются очень mm -hmm. сильно да. Потому что мы тоже развиваемся mm -hmm. И мы тоже по-другому уже воспитываем детей И надо развиваться, и надо и школьные программы менять и так далее Кстати, сейчас школьная программа мне не очень нравится, Потому что вот ребенок два месяца не был в школе И он программу практически пришел, и он ее знает Не пропустил Не пропустил Как такое может быть? Сейчас вообще настолько на самом деле с этим делом Нехорошая штука происходит со школьной программой, она деградирует и интерес настолько исчез у учителей и у детей именно из-за того, что деградирует школьная вот программа. Надо выводить общество через интерес к себе, чтобы ввели занятия те, кто горит, кто, кто любит горит, это дело, хочет, а видишь, а люди нацелены на деньги. А И тот, кто деньги. хочет, кого, казалось бы, это очень нравится, он от этого прям поет, учитель, ну, вот, учитель от Бога, да, а он идет туда, где, где деньги, допустим, там в бухгалтерию куда-то. Все, вот оно. И очень много сейчас ненужных специальностей, где люди просто висят, тупо тратя бюджетные деньги. Угу. Просто тупо они их не отрабатывают. Сейчас угу. очень много таких специальностей, ну, вот, где, где человек отсиживает жизнь. Паразиты. Да, паразиты, где бы пристроиться. Вот этих паразитов, если все-таки смотреть с точки зрения экономики, они должны производить, они должны работать, они должны создавать. Иначе никакие пенсионные фонды, никто не выведет такое количество, никакие налоги не вывезут такое количество паразитов. Общество сейчас паразитарно, и это надо менять. А в садиках тоже сейчас с воспитателями сложно очень. А все изменения начинаются с возвращения да. ответственности человеку. Да. Ты переходишь в неположенном месте, заплати штраф. Ты виноват. Ты бросился под колеса, не водитель отвечает и платит тебе за вот, увечье. Да. Не может. Ну и что, что он водитель является владельцем средства, которое небезопасно, да? Получается, ты все равно, как бы там, что бы ни случилось, ты оплачиваешь увечья человеку Нифига, ты бросился, вот. будь инвалидом за свой счет, еще по инвалидности не платила бы Вот, это, это Думай головой. Же, это та же позиция И та сторона, и та сторона должны думать И, как правило, водители именно думают больше, гораздо, чем, пешеход, больше чем пешеход Когда я а вижу видео, когда эго, мать выталкивает коляску начинает. под колеса с ребенком, потом гибнет ребенок Я на дороге Угу. А чем ты думаешь? Тебе да. так ребенок дорог? Да, да, Зачем да, ты да. толкнула коляску под да. колес? Там же тоже человек едет, у него скорость другая, да, он где-то притормажит, но где-то может быть, это же человеческий фактор То есть и та сторона, и та сторона должны учитывать, на дороге, значит, смотри, а нет, пешеход именно идет с позиции вот этой, знаешь, короля таком Я на дороге, мне все уступите, вы должны у меня в жизни был случай, когда я ехала, у меня скорость, наверное, была километров 30 в час, и там лежачий полицейские. Я езжу всегда аккуратно, и я начинаю тормозить, а был очень сильный гололед, настолько сильный, что я слышу, что у меня работают все системы безопасности в машине, а машина почти не меняет скорость. То есть ее просто несет. Угу. Я нач, начинаю, у меня время позволяет еще, я начинаю сигналить, пешеходы по краям, да, я начинаю сигналить, я не могу остановить машину, более того, там АБС работала, она же угу. слышно, как она работает, да, как да. она щелкает, так, строчит, да. строчит, да, у меня строчит это АБС, и машина продолжает угу. двигаться, и в это время мать выпихивает мне ребенка под колес десятилетнего. но у меня машина зацепилась за асфальт и остановилась. Ты знаешь, мне хотелось выйти, подойти и да, пойти. То есть это реально. Где твои мозги? Где вообще? твои мозги? Что ты делаешь? Тебе даже сигналят, машина не может остановиться. У -у -у. Тебе сигналит. Все время как будто... Замечательно. Ведь не просто была. так машина сигналит. Но ну, вот обратите внимание, да? Нет, вот тупо будут как... Тупо выпихнул, как? мне должны. И конкретно его под колеса я остановилась тогда. Но у меня все, у меня внутри все опустилось. Думаю, блин, я бы конкретно забрала этого ребенка из этой семьи. И вот после этого поговорим об ответственности водителей, угу. об ответственности родителей. Да, да. И кто в этой ситуации виноват. Вот там-то и дело. Вот это про любовь, где этим мы про все. Ответственность надо вернуть людям. Толкнула ребенка под колеса, несешь ответственность. Мало того, что ты будешь страдать, ты еще инвалида будешь растить. Угу. Я, Ой, после это... этого... ну, я еще перед этим повесила регистратор у себя, у меня все время видео снимается. Потому что вот эти вещи, у -у -у. они очень показательны вообще. Я бы за ну, это да. родительских прав лишала. На самом же деле лучше себя так защитить от баранов. Вообще головой не думают. Страшно. Я помню, у меня на перекрестке тоже несла машина. Несла прям машину. Вот гололед такой, а перекресток большой, такой широкий, дороги большой. И меня несет, а я не могу тормо затормозить. И я точно так же, вот прям меня выносит, а уже давно красный, да. И там машины начинают трогаться меня несет прям и я сигналю тоже так вот водители они знают такие ситуации просто потому что сами водят машину знают. и они все остановились не начали и меня так фу, и понесло пронесло тоже было такое но, но вот именно машины все остановились но водители реагируют сейчас же зима и вот бывает такое когда прошел ледяной дождь ну просто каток ты до машины дать не, не можешь <связано> а если тебя застало где-то да а, вот, ну. а, там я еще и с горки даже, да. Было немножко и, и наклон такой с горки, да. Я помню, что я же на Большой, тем более я к, к, к этим перекресткам подъезжаю всегда аккуратно. А тут именно наклон, и меня несло. А тогда, я не помню, сколько там, 3-4 года назад, может, не помню, на какой машине, а может и больше, может. Короче, был вообще гололед. Ответственность, ответственность, ответственность всегда должна быть на человеке. Не может быть ответственность на коллективном. Это нонсенс. Угу. И религия играет свою плохую роль. Да. В данном случае, вынося да. Бога наружу, выносит ответственность Надо все вернуть человеку. Человеку надо вернуть человека. Это правильный вариант.